Отвечу на вопрос, что произойдет в теле, если отказаться от сахаров, причем полностью. На две недели, давайте посмотрим. Первое, у вас пропадет аппетит к сахару. Почему? Потому что каждый раз, когда вы едите сахар, вырабатывается гормон, снижающий уровень сахара в крови, что приводит к низкому сахару в крови, в некотором роде гипогликемии. А это, в свою очередь, вызовет у вас тягу к сахару. То есть, перестав есть сахар, вы избавляетесь от тяги к сахару. Второе. У вас уменьшится голод. Пока вы не откажетесь от сахаров, вы не узнаете. Но поверьте, именно из-за них вы постоянно испытываете голод. Отказавшись от сахаров, вы перестаете испытывать такой голод. Почему? Потому что нормализуется уровень сахара в крови. И теперь клетки могут получать настоящее питание. Поскольку, когда вы живете за счет сахаров, и поскольку они ядовиты для тела. Тело начинает им сопротивляться. Это и есть инсулинорезистентность. То есть тело блокирует инсулин, ведь он контролирует уровень сахара, а тело пытается ограничить уровень сахара внутри клеток. Тело не считает сахар полезным, скорее наоборот. Когда вы отказываетесь от сахаров, тело начинает приходить в норму, и вместе с нужным объемом топлива может получать гораздо больше питательных веществ. Ведь инсулинорезистентность мешает телу получать также и питание, микро- и макроэлементы, витамины, а это одна из функций инсулина. Третье. Меньше усталости, особенно после приема пищи. Если вы регулярно употребляете сахар, обычно вы будете уставшими после еды, и это связано с уровнем сахара в крови. Вы обнаружите, что усталость после еды уменьшилась. Это означает, что теперь ваш уровень сахара в крови не так высок, а усталость мозга вызывает именно сахар. Но теперь сахар в норме, и мозг способен бодрствовать. Четвертое: Из вас будут выходить излишки воды и жира. В первую неделю из вас выйдет много воды и немного жира, а потом это в основном будет жир. Вы удивитесь, сколько жидкости в вас удерживается. Некоторые за неделю теряют около 6 килограмм в виде жидкости. Вы носите эту воду в себе, а это не может быть полезно для сердца. Разумеется, вы обнаружите, что одежда стала велика, особенно в талии. Размер живота и талии лучше всего укажут на то, что вы употребляете слишком много сахара. Снизьте употребление сахара, и живот уменьшится. Ешьте сахар, и живот будет расти. Далее, пятое. Улучшение настроения. Если до этого вы были ворчливы и угрюмы, вы станете гораздо спокойнее, и рядом с вами будет приятно находиться, а это здорово. Повысятся умственные способности, улучшится концентрация, вы будете более внимательными. У вас станет меньше дефицита внимания и больше сосредоточенности на ваших делах. Шестое. Кожа будет выглядеть намного лучше. Уменьшится высыпание, кожа будет сиять. Это очень показательно, ведь когда вы употребляете сахар, то инсулин повышается. И вслед за ним повышаются андрогены, и я говорю о женском теле. Повышаются андрогены, что приводит к высыпаниям. В мужском теле повышенный инсулин будет снижать тестостерон, и возникнут другие проблемы, которые связаны с низким тестостероном. Седьмое. Снизится ригидность. Уменьшится воспаление, будет меньше болей. То есть все, что мы делаем, это перестраиваемся с сахара на жир в качестве топлива. Это занимает три дня. Вы снижаете углеводы, содержащиеся в сахарах. У вас может наступить обострение симптомов на три дня. Но любой может потерпеть в три дня. А если вы будете принимать витамины группы В в пищевых дрожжах и калий, вполне возможно симптомов не будет, и все пройдет легко. Вы строите новые ферменты на клеточном уровне чтобы ваше тело могло работать на жире в качестве топлива. В теле есть настоящие машины, которые буквально перестраиваются на новый вид топлива. Вот что будет происходить в течение этих двух недель. У вас уменьшится воспаление внутри артерий. Вот что происходит при отказе от сахаров. Уменьшение воспаления. Это поможет избежать образования закупорок и бляшек и снизит риск инсульта или сердечного приступа также начнут образовываться клетки головного мозга. Почему? В отсутствие сахаров... Тело начинает работать на другом топливе, на кетонах, а кетоны помогают образованию нервных клеток. Далее печень. Вы начнете выводить жир, который скапливался в печени, и сможете использовать его как топливо, а также запустите процесс очистки печени, чтобы она перестала быть жирной. Между прочим, если у вас большой живот, есть вероятность, что у вас жирная печень. Поэтому, делая все это, вы снизите количество жира в печени. И, наконец, лучше заработают почки. Если посмотреть на диабетиков, то у них под ударом именно почки. Если снизить потребление сахаров и углеводов, вообще работа почек значительно улучшится. Ну, вот и все. Как говорится, чтобы оценить пудинг, надо его съесть. Но не будем о пудинге. Скажем так, это вишенка на торте. Хотя об этом тоже не стоит. Спасибо за просмотр.